приветствую вас вы на канале который посвящен сварке здесь я делюсь своим опытом рассказываю какие-то секреты рекомендации даю начинающим сварщикам меня зовут алексей петрухин и также я еще делюсь работами сегодня мне предстоит одна из таких работ это сварка коллектора алюминий покажу вам как настраивать сварочный аппарат как подготавливать алюминий какие я использую диски ну короче чем я там зачищаю все это дело какие возникнут проблемы они по-любому возникнут как я с ними справлюсь а может вообще ни хрена ничего не сделаю? поэтому давайте не будем терять время занимайте удобное положение и начнем ну что! Вот из этого вот придется собрать коллектор. Все вот эти детали уже нарезал человек. Все разметил, подписал все. Сейчас я вот это все буду зачищать, потому что хоть оно и зачищено, но перед сваркой лучше чистить самому. Буду чистить все сам заново. Ну, я использую вот такие вот круги. У меня вот остались такие вот малышки, но все равно ими можно работать, поэтому я их не выбрасываю. Новый он выглядит вот так. Сейчас я открою свой чудо-ларец. Вот с таким вот скрипом. Здесь у меня много всякого барахла. Электроды для чугуна, электроды для алюминия. Ни разу не пробовал, но очень интересно, как они в работе себя покажут, поэтому я обязательно отсниму материал, где я покажу, как они работают. Если у вас есть опыт работы с этими электродами, пожалуйста, напишите в комментариях. Вообще прям интересно узнать, как они показывают себя в работе. Здесь у меня он наклейки везде разбросал по всему цеху. Ну и давайте уже диск покажу. -то залез, там рассказывает. Рассказывает, непонятно. Вот он новый. Где купить, не знаю. У меня еще запасы. Но когда столкнусь, что придется покупать, обязательно найду. Если найду, прикреплю все это ниже. Можно еще использовать не такие круги, а тремовские. Тоже хорошо чистят. Но обязательно ставьте на болгарке единицу или максимум двойку, потому что с ими можно работать только без кожуха. Обязательно технику безопасности, ребят, я не рекомендую работать без кожуха, но, короче, вот я чищу вот этими. На свое усмотрение уже. Будете чистить, не будете. Если поставите больше оборотов, он разлетится. На этот можно, конечно, и тройку, и четверку поставить. Он поплотнее. Можно использовать вот такие диски. Все их называют коралловыми. Но мне они не зашли. Вот посмотрите, они засаливаются. И работать невозможно. На черняге может быть. Но мне не зашли. Также можно использовать еще радиальный. У меня на 60. Или можете просто лепестковым диском. Ну, возьмите образно 60. Зерно. У меня там. Зерно. Короче, на 60 зерно. Вот. Вот 60 зерно. Вот оно видно, наверное, да вам? И также аккуратно. Имейте часть алюминия. Но после вот этих вот операций обязательно пройдите щеткой с нержавеющим ворсом, чтобы убрать абразив. Можете поставить на машинку, вот есть насадки. Поэтому вот это вот можно все использовать, но в конце обязательно чистим все щеткой с нержавеющим ворсом. Вот я и закончил подготавливать металл, но хочется немного поумничать, и поумничать хочется по поводу, да и без поводу хочется поумничать. Средства индивидуальной защиты. Обязательно перчатки, потому что там что-нибудь разорвется, диск разлетится, и прилетит нам в руки. Порежем. Далее. Глаза. Их можно защищать, потому что новые не вырастут, а старые нам еще нужны. Поэтому очки. Это минималка. А лучше все-таки использовать вот такой вот щиток слесарный. Он там стоит рублей 700-800. потратились один раз и радуемся жизни. Вот эти стекла меняются, продаются отдельно. Это защищает не только наши глаза, а еще и морду лица. Поэтому, вот, стоит приобрести, но, напомню, минималка это хотя бы очки. Далее средство органов дыхания, респиратор, потому что во время подготовки летит пыль и все это попадает в наш организм и, ну, я думаю, вы понимаете, что это не очень хорошо. Поэтому респиратор одеваем, не забываем, и во время сварки тоже, тем более, алюминий варим. Можно использовать вот такой распиратор. можно использовать вот такой. Но у меня вот такие вот фильтры, они под маску, ну не лезут они туда. Есть отдельно, продаются там, они, розового цвета вроде бы. Я не знаю, как она называется, это маркировка, если найду, я обязательно прикреплю фотографию, поймете, о чем речь. Вот. И к ней мне нравятся вот такие вот очки. Если приобрести, вообще будет прям Бомба. Как это все выглядит, сейчас покажу. А? пушка, а? Вы посмотрите. Не, ну ты индейс, я балдю. Бам-бам. Что же я сделал? Сверху я решил пройтись... Рыжим диском, а торцы прошел вот той штукой напильник называется. Потому что когда будет собирать, будет лезть какая-то чернота, поры и будет вообще сварочный процесс неуправляемый. Поэтому я прошелся напильником. Если все равно будет лезть какая-то чернота, я уже возьму щетку и все это дело зачищу. Ну а в целом как-то вот получилось вот так. Я думаю нормально. Посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас я буду настраивать сварочный аппарат. Включаю аппарат. И переходим к настройке. Начнем с поджига. Поджиг будет бесконтактный. Кафе. Далее волна. Будет синусоидальная, потому что у большинства только такая. Здесь же еще здесь треугольная и квадратная. Два такта, потому что на двух тактах будет попроще управлять. Другой. Время предпродувки поставлю одну секунду. Нижний ток поставлю 25 ампер. Время нарастания будет 0,3. Ток поставлю на прикладке 130 ампер. Оп. Время спада. Фокусируйся. О, 0,4. Нижний ток 25 ампер. 25. После продувки 5 секунд. Баланс здесь я оставляю на нуле. Если есть возможность поставить баланс, ставим от 22 до 32. В зависимости, какой вольфрам. Можно на некоторых ставить и 50. И герцовка у меня будет 70. Все. Это что касается сварочного аппарата. Далее у нас идет аргон. Открыли. Очистка... Отчистка, очистка, очистка. 99, 99 3 но ну, лучше, конечно, восьмерочку. У нас нету. Так, где там. Аргон, аргон, аргон, аргон, 12 литров. На алюминий я побольше ставлю. По поводу вольфрама. 2.4, золотой, керамика номер 8, газовая линза, и все. Это что касается настройки. Вот я и собрал коллектор. Получилось вот так. Ну, получилось то, что получилось. И теперь моя задача начинать обваривать. Ну, вообще было бы правильно какую-то технологическую карту или у кого-то спросить, но спросить у меня не кого. И сейчас я принял для себя решение, что буду сваривать следующим образом. Вначале я буду варить вот эти вот места. Вот эти все. Потом вот эти. И только потом вот эту вот основную часть, где больше всего сварных швов. Почему так? Ну, потому что я так считаю, будет лучше. Если я бы сначала проварил бы вверх, была бы вероятность, что все это дело куда-то потянуло, повело бы, и трубы непонятно как стали бы. Было это, на мой взгляд, но ну, не совсем правильно. Можете мне поправить в комментариях прислушаюсь к вам обязательно, но ну, я короче буду делать вот так. Я просто похлопну. А, после чего, когда я обварю вот эти вот места и вот эти места, я должен буду почистить вот это место щеткой. Но щеткой мне лень чистить. Я зарядил себе пневмомашинку и поставил сюда насадку вот такую с нержавеющим ворсом. Та же самая щетка, только побыстрее все будет происходить. Как-то так. Поэтому я сейчас варю, потом чищу, и после чего опять варю. Вот такие вот дела. Начинаем и продолжаем, наверное, даже. Ну и в первую очередь я должен поставить ток. Вот эта вот пластина, она, наверное, восьмерка, а труба полтора миллиметра. И как же подобрать ток, спросите вы? Да никак! На самом деле я буду ставить примерно на 5 миллиметров. Где-то 140-160 ампер. Больше не поставлю, потому что у меня 200-ка. И я боюсь, он быстро будет перегреваться. А мне нужно это все дело за раз проварить. Думаю, в пределах 140-160 будет больше, чем достаточно. Дугу я буду держать в любом случае на толстом металле. Ну, стараться держать на толстом металле. И присадку буду подавать капельным способом. А там, конечно, как будет все идти. Если будет прогорать труба, тогда придется постоянно держать ее в сварочной ванне. Да и вроде как и все. А сверху, что здесь полтора миллиметра, что здесь полтора миллиметра, и, наверное, ампер 90 будет. Ампер 90, да? Все. Чтобы выполнить эту работу я сегодня использовал вот эти вот инструменты да не только инструменты от а стон болгарка штатив чтобы было куда облокотить руку третья рука так называемая у меня их две штуки ну и вот по мелочи а чуть не забыл щеточка вот так Вот вроде бы и все. Заварил. Ура! Это получилось. Наконец-то осилил я это. По настройкам, ребят, все то, что я говорил в начале, не то. Поэтому сейчас я повторюсь, как все было. Слушай, в нижней части, где была пластина, восьмерка и труба полтора миллиметра, я поставил ток 173-180 ампер. На 173 начал, потом до 180 поднял. Как бы я переживал, что у меня аппарат, конечно, иссякнет, но все-таки он справился с этой задачей. Вначале какие-то были поры, пенилось, но потом я понял, что немного нужно было с герцовкой поиграть и там по аргону я чуть-чуть убавил до 10 литров. Далее, вот это место я сваривал, Начал со 100 ампер, было многовато, ушел до 90. Вот эти все швы, вот эти вот все швы я сваривал на 110 ампер. И вот эти верхние три фланца я приваривал уже на 160. Начал 170, вижу, чуть-чуть перегреваю, убавил до 160. По герцовке поднял ее до 80. И баланс на этом аппарате поставил минус 1. Если у вас настраивается в процентном соотношении, рекомендую поставить от 25 до 32. Так не, не очень сильно разрушается вольфрам, и как бы оксидка будет отлично разрушаться. Ну, конечно, если у вас там не салатовый вольфрам, там можно и побольше да, поставить по балансу. Ну, а в целом как-то вот так. Рекомендации по сварке, ну, обязательно следующее. Мы разогреваем наш металл. И только потом подаем присадку. Если вы свариваете тонкий металл, и он у вас начинает расходиться, у вас большой сварочный ток. Так, убавляем его. И продолжаем сварку. Если наоборот, у вас вот шов прям ну, наср... насрали просто. Вот сверху вот так вот горка. Горка. Ну вот много металла там, когда... Это мало толку. Нужно его поднять. Действуем по ситуации, потому что все рекомендации, которые даю вам, вот именно по этой детали, это ну, для меня не подходят. Следующий момент. Разогрели. И подаем присадку в сварочную ванну. Чуть-чуть подержали, там прям доли секунды. Передвигаемся. Образно 2-3 миллиметра. Держим, подаем присадку. Разгреваем, он так немного расползается. Раз, вперед. Потому что если чуть-чуть дольше задержим, у вас все провалится, либо перегреете. Поэтому отрепетируйте этот момент. Вы обязательно поймете, ничего там сложного нет. Вот в сварке алюминия. Вот лично для меня, да и большинство, с кем я общался, это сваривать проще, париной репы, ребят. Попробуйте. Ошибки в начале у новичков, потому что вы начинаете бежать куда-то. У вас еще металл не разогрелся, у вас сварочной ванны нету. Ребят, не надо никуда спешить. Вас никто никуда не гонит. Разогрели, капнули и пошли дальше. Все. Если металл расходится много току, если начинаете наваливать вот такую кучу, значит мало току. По балансу, по герцовке, но... С балансом особо не советую играть, чтобы он там прям был большой, там в плюсе, да, много его. Иначе у вас будет разрушаться вольфрам, и он будет не шариком скатываться, а будет непонятно какой такой там, весь э, кривой, ну, не тот, который нужен. Герцовка. герцовка, можете поиграться. Образно вы ставите 180 ампер на 70 Гц, у вас будет деталь очень сильно нагреваться. А если поставите 180 ампер и поставите, ну, образно 120 герц, уже будет металл нагреваться не так, и вы сможете управлять этим током. Поэтому играйте со всеми настройками, вам за это точно ничего не будет. Нарабатывайте навык, и у вас все получится, я уверен. И, наверное, все, если вам было полезно данное видео, пожалуйста, оставьте комментарий. Можете даже подписаться, впереди много интересного, у меня есть чем с вами поделиться. Ну и до встречи в новых видео. Пока!